не незима на многих наводит депрессию. Наша команда знает лучший способ борьбы с ней – почаще улыбаться. От улыбки растает и депрессия, и снег на улице. Что еще интересного приготовили мы для тебя, узнаешь прямо сейчас в свежем выпуске новостей «Универ Ньюз». В студии Марии Воробьева. Поехали! Загадки истории сквозь монитор. Высшая школа КФУ разрабатывает компьютерную игру «Болгар. 14 век». Время смеха прошел фестиваль Лиги КВН по Волжье. 25 марта в КФУ прошла очередная защита дорожных карт. На этот раз свой план развития представили Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и юридический факультет. По традиции, директора презентовали отчет о проделанной работе за предыдущий год, рассказали о рейтингах и, естественно, о планах на будущее. Более подробную информацию о защите дорожных карт узнаешь в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. Один из самых важных в жизни людей — учитель. И неважно, первый это учитель или нет, он всегда открывает нам целый мир. Однако наш мир меняется, и учитель тоже должен идти в ногу со временем. Как видят современные учителя, Институт международных отношений, история и востоковедения КФУ, смотри в следующем сюжете.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 В Казанском федеральном университете прошли Андреевские чтения, посвященные выдающемуся академику Андрееву Валентину Ивановичу. О подробностях мероприятия далее. В честь 76-го дня рождения академика, профессора Казанского университета в КФУ были впервые проведены Андреевские чтения. Андрей Валентин Иванович — советский и российский педагог, профессор Казанского федерального университета и заслуженный деятель науки Российской Федерации. В период с 1985 по 2010 года возглавлял кафедру педагогики Казанского университета. За эти годы он создал научную школу, ключевой проблемой изучения которой стала ориентация обучения на творческое саморазвитие, конкурентоспособность. Личности. И теперь в Казанском федеральном ежегодно будут проходить Андреевские чтения, на которых его бывшие ученики, профессора, а также студенты смогут выступить со своими докладами о сложном пути личностного и профессионального становления, что и было много лет главной темой научных работ академика. А также в университете появился стенд, который раскрывает много деталей из его жизни. Традиционно, каждый год, примерно в это время, он проводил всероссийские конференции, международные конференции, посвященные проблемам саморазвития творческой личности. Потому что Очень многие приезжали в Казанский университет, готовили работы, вели исследования. Очень правильная инициатива руководства университета продолжит традицию проведения этих конференций. Обо всех важных событиях нашей республики смотри в нашей постоянной рубрике «Веб-Ньюз». С 1 сентября экзамена на водительские права будет сдать сложнее. МВД России внесло изменения в регламент их сдачи. В теоретической части сохранится возможность ошибиться в двух из двадцати вопросов. Однако тогда придется ответить еще на пять дополнительных.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 Ралли «Шелковый путь-2016» пройдет через Казань. Старт международной гонки состоится 8 июля на Красной площади в Москве, завершится 26 июля в центре Пекина. Общая протяженность трассы – половиной тысяч километров. Маршрут пролегает через три страны – Россию, Казахстан и Китай. Первый спецучасток будет Казань, набережная Челны, Уфа.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 КФУ единственный участник проекта 500, вошедший в предметный рейтинг us лингвистика Вхождение Казанского федерального университета в предметный рейтинг us лингвистика является результатом длительной целенаправленной системной работы, нацеленной на успешную реализацию программы повышения конкурентоспособности КФУ Стать специалистом — это не только получить диплом на руки, но и обладать багажом ценных навыков. В Казанском федеральном студенты проверили себя на самые важные качества. Подробности далее.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 Молодые врачи, белые халаты, реанимация. Неотложную помощь на практике учатся оказывать и терапевты университетской клиники «Казань», которые далеки от этого. Важно быть готовым к любой ситуации. Не зря, ведь в свое время каждый из них дал клятву Гиппократа.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 Неделя финансовой грамотности в Казанском федеральном продолжается. После многочисленных лекций, семинаров и мастер-классов студенты КФУ наконец-то получили возможность немного расслабиться. Только даже это они сделали с пользой для ума и тела. В стенах Института управления экономики и финансов прошел увлекательнейший квест с подробностями Александр Александров.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 Всероссийская неделя рекламы и пиар Russian PR Week вновь собирает сотни вся с всей страны. Как попасть на форум и прокачать свои скиллы в рекламе не только, узнавала Диана Авакян.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 «Проваливай отсюда, и вещи свои забери, и мои забери, и я с тобой поеду!» «На самом деле хочется пройти в сезон, но это как бы результат, и, собственно, ради результата тоже работаем, но и работаем, чтобы самим было в удовольствии. и пытаемся прокачаться».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 казалось бы, арм спорт занятие подвластно не каждому, но популярной спортивной борьбой занимаются и представители слабого пола, а порой способности в арм реслинге обнаруживаются даже в студенческом возрасте. Об арм спорте в Казанском федеральном на следующий сюжет. Арм реслинг известная спортивная борьба, в которой противники, сцепившись ладонями, упираясь на локти рук, стремятся прижать к столу руку соперника.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 Мы команды занимаем призовые места. Это очень похвально. Выявлены финалисты в своих весовых категориях. Победители будут защищать честь университетов в межвузовских соревнованиях. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универньюз. На сегодня это все новости. Желаем вам отличного дня, проведите его незабываемо. И да, улыбайтесь, друзья.